Всем привет, пришли на стадион. Будем сегодня проводить тренировку. В частности, будет тренировка по отжиманиям. Немного отожмемся. Я покажу, как я провожу эту тренировку. Также покажу брусья, которые я сделал. Переносные. Также посмотрите, как это будет выглядеть. Начинаем с разминки и потом... Начинаем несколько подходов отжимания в стойке. Сделали 2-3 подхода, отжимания в стойке, разминочных, размяли плечевой сустав. Если вы не умеете в стойке делать, отжимайтесь просто, делайте отжимания, если плохо отжимаетесь, отжимайтесь колен и так далее. То есть упрощайте себе задачу, размялись и дальше приступаем, дальше будет немного динамических отжиманий тоже несколько подходов сейчас покажу, каким образом это делаю добавляю какие-то обороты хлопки к своим отжиманиям Если у кого-то плохо получается делать или не делаете с отжиманиями, с отжиманиями с хлопками, то просто пробуйте либо со стойки падать сюда, ловить себя, это тоже будет своего рода тренировка, либо просто с, с пола, когда отжимаетесь, пробуйте делать хлопки, либо просто пробуйте себя подбивать вверх. Следующий момент будет тренировки, будем отрабатывать а отжимания будут, подводящие элементы для отжимания в горизонте. Второй способ попробуем отжаться с резиной, с резиновой петлей. При таком способе также можно регулировать натяжение резины, либо можно резину заменить эластичным бинтом, и также менять натяжение и таким образом либо добавлять нагрузку на тело свое, либо убавлять. Не обязательно повторять э, очередность ту, которую я показал. Это мои элементы, на которых я уже дошел, которые я тренирую. И это моя тренировка будет так выглядеть. Вы же можете э, делать эту тренировку просто ставя сюда какие-либо отжимания, разновидности отжиматься в зависимости от вашей физической подготовки. Я ставлю себе тренировку таким образом, э, делаю какое-то разминочное упражнение, у меня это отжимание в стойке на руках, потом я отрабатываю какой-то элемент, который запланировал, и в дальнейшем э, по желанию какие-то добивочные элементы, либо новый элемент, который я в дальнейшем хочу изучать, э, отрабатываю какой-то один подготовительный элемент, таким образом строится моя тренировка. Еще раз говорю, что не обязательно повторять эти элементы в такой последовательности. Самое главное, чтобы у вас присутствовала разминка и чтобы вы если это тренировка, чтобы вы понимали, что вы будете на ней тренировать, куда вы двигаетесь, какой элемент изучаете и так далее. Также еще раз повторю, что Резиновую петлю вы можете заменить обыкновенным медицинским эластичным бинтом. Он так уже будет функцию выполнять. И все то же самое вы сможете изучать. Такая была тренировка. Всем пока!